Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я, его ведущий Антон Белюк и высокоплачиваемая работа в Польше Элитные условия проживания Так называется этот видеоролик Потому что в нем я покажу вам Условия проживания в Польше Которые мы сейчас будем предоставлять Для наших рабочих В городе Дембица Работа там будет на складе автомобильных покрышек Мы являемся Польским агентством по трудоустройству Проект Плюс Сам работаю там рекрутером Достойнейшее агентство Надежное, очень проверенное работодатель С которыми мы сотрудничаем Ну и собственно все условия проживания на каждой работе которую мы предоставляем весьма и весьма достойное ну и вот в городе Дембице сейчас мы начинаем снимать также очень достойное жилье для наших рабочих поэтому все те из вас кто заинтересован в высокооплачиваемой достойной работе в Польше с хорошими условиями проживания этот видос для вас поэтому устраивайтесь поудобнее и внимание на экраны поехали что ж, друзья, значит, вот условия проживания, которые мы сейчас будем предоставлять для наших рабочих в городе Дембица, это к слову 120 километров от Кракова там будет работа заключаться в основном в перемещении автомобильных покрышек по территории склада с помощью специальных ручных тележек с возможностью перевода вас на вилочные электропогрузчики, то есть есть там такая перспектива, ну также там будут и другие операции вас могут поставить на наклейку просто-напросто бирок на данные покрышки, таких Специальных, либо же на контроль качества этих выпускаемых покрышек. Зарплата 12,5 злотых чистыми в час составляет. Без проблем можно зарабатывать там тысячи злотых э, чистыми в месяц, вплоть до 5 тысяч чистыми в месяц, соответственно, чистыми, то есть на руки. Соответственно, конечно, все зависит от выработки, то есть от того, сколько вы часов будете вырабатывать. А вырабатывать там этих часов можно от 8 до 12 без проблем, ну и по желанию, соответственно, поэтому все в ваших руках. Умовозлицения можно работать и субботы, много часов в месяц можно вырабатывать, вплоть до 350 часов можно вырабатывать в месяц. Поэтому заработать возможность там точно будет. Ну и плюс условия жилья, на мой взгляд, вполне и вполне неплохие. 350 злотых в месяц человека будет стоить данное жилье. Оплата пополам с работодателем, то есть часть оплачиваем мы данного жилья. Ну и ссылочку на этот сайт, на котором представлены данные фотографии, подробная информация об этом жилье. Ссылочку, конечно же, я оставлю в описании к этому видео. Поэтому проходите и ознакомьтесь. Еще хотелось бы отметить, что знания языка на эту работу не нужно. И какого-то специального образования тоже не нужно. Берем людей впло вплоть до 55 лет, от 18 соответственно. Сделаем воевузкие приглашения под данную работу. Сейчас уже начинаем делать. Также будем делать и карты побыту всем желающим совершенно бесплатно. Платить будете вы только в Ужонде определенную сумму за карту побыту. В общем-то, возможность сюда устроиться есть гражданину практически любой страны, русскоговорящему, скажем так. Что ж, друзья, вот такая работа, вот такие условия проживания, описание вы слышали, условия видели, поэтому если у вас остались какие-либо вопросы, звоните, либо пишите, лучше всего пишите меня на Viber и WhatsApp, номера сейчас в нижней части вашего экрана, и я вам обязательно отпишу, либо отзвоню. Также, если вы заинтересованы в какой-нибудь другой работе в Польше, потому что вакансий очень много, вакансий у меня по всей Польше, только от самых надежных и проверенных агентств, 100, ознакомиться с подробными описаниями и списками работ вы сможете пройдя по ссылочкам в описании к этому видео там ссылочка на мой телеграм-канал ссылочка на мой сайт antonbluk.ru проходите подписывайтесь на телеграм ознакомливайтесь с вакансиями также пишите комментарии под этим видео делитесь ссылками на мой канал с друзьями заказывайте персональную консультацию по трудоустройству от меня заказать вы сможете ее пройдя по ссылочке также на мой сайт который появится вот здесь вот в конце этого видео ну и конечно же если вы еще не подписаны на мой YouTube канал обязательно подписывайтесь на него жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы и прямые трансляции, которые сейчас будут выходить чуть ли не каждый день, где вы сможете спросить онлайн у меня сразу насчет работы которая вас заинтересует ну а на этом у меня все с вами был Антон Белюк и канал Work and Life, ставьте пальцы вверх и до скорых встреч за границей друзья, пока!